Меня зовут Андрей Даша, мне 10 лет, мне понравилось на курсе скорочтения, я улучшила свою память, потому что я только прочитала стих, я сразу его выучила. И на утро смогла вспомнить. Да. Ну это действительно так. 9 мая в школе готовили стих. Вечером она села, прочитала его раз или два, наверное, да? Легла спать. На утро встала, не открывая. Стих, она его сказала. Это <связывая> тебе удивились весьма, да. Помогло поверить да. в свои силы. Да, здорово. Да, ведь, есть. У -у -у. Как тебе с Марией Михайловной работалось? Хорошо. Отлично даже. У -у -у. Мне понравилось. И самого чудесного. Ой. Ну <связывая> смотри, сейчас кто-то расплачется. <связывая> Я бы порекомендовала всем. Курсы, курсы скорочтивые. Так, да, давайте спросим папа просто тоже начали рассказывать. Да, <къех> тенденция положительная есть, заметная даже по видно, по графикам. Mm -hmm. По усвоению есть, память увеличилась. Ну, положительная, конечно, есть. <красненно> Касательно Марии Михайловны, да, огромное спасибо. Можно сказать. За, так сказать, за личный подход. То есть, меня жена непосредственно по телефону общалась не один раз. Постоянно шли на встречу, всегда подсказывали, как нужно делать, как правильно. За это огромное спасибо. — Спасибо. — Ну, по рекомендациям, конечно, порекомендуем. — Спасибо. — Есть знакомые, у кого тоже наблюдается какие-то проблемы, Некоторые такие скорость почтения особенно угу. рекомендуется. Вам спасибо.